Здравствуй, мир! И очередные лыжи царей Доста. На этот раз новая модель этого сезона от Атомика. Безусловно, я ее узнал, хотя ни разу не катал, но она понятная и простая. Ну, подробности поехали. Итак, на поездке не Atomic. Новый сезон, новая лыжа. Это еще и первый раз, поэтому катал ее и вне трассы, и на трассе. В общем, и скажу честно, я не понял, что нового Потому что я понимаю, что эта лыжа пришла, в принципе, на смену там, того, что было. Ну, добавили там этот носок непонятной формы, который почему-то как-то стал моден популярен, хотя я до сих пор не понимаю, что он дает. И главное, что я не понимаю, что он дает в лыжах стали до 100 мм. То есть я понимаю, что он дает там на стали 117 мм. Он дает хорошее сплытие, ровное. Может, он дает в тали до 100 мм. Вот убить я не понимаю, да? В, в итоге мы имеем, я не буду даже задумываться о том, что там сделали, я буду говорить о том, как мне ехалось, что мы имеем в катании. В катании мы имеем совершенно невнятную лыжу. А, значит, вне трассы она требует скорости лютой и только продольного движения, просто потому что откровенно ей не хватает всплытия, не хватает всего, не хватает мягкости, пружинности носка. Носок очень дубовый, если он ставится как-то поперек или как-то... В общем, короче, во что-то зарывается, то он уже зарывается, он нифига не прогибается под работой с рельефом, и рельеф он не отрабатывает. Надо работать в лыжу и разгонять ее до какого-то фантастического состояния, до какой-то безумной скорости. Без этой скорости она работать вообще никак, в целине не хочет. Вот. При этом а на задник ну как бы естественно что происходит да то есть мы пытаемся передормаживать да мы завалимся на задник задник как бы так тоже какой-то такой вот в общем неоперабельный абсолютно на него опереться нельзя вот. На трассе лыжа тоже как-то вот не показала того, чего я от них ждал Не показала того, что я знаю, на что способны Атомики вот, в стали в районе Сотки Те, кто следят, они знают, что у меня у самого есть лыжи Атомик Акцесс старий 102 Это, наверное, одни из моих там, доминирующих катаний лыж Это лыжи, которые для меня универсальная лыжа на все дни И я готов на ней мочить, там, катать и любые повороты вообще на жестком, на, на любом трассе вот. И одевая эту лыжу, я ожидал, что-то такого же, и этого не получилось Не произошло вот. Хотя не произошло и на предыдущей версии и Вообще, какая-то вот эта линейка Vantage, на мой взгляд, она вообще тупиковая и я не понимаю, для кого она То есть она для каких-то вообще замочилистых парней Потому что лыжа идет отлично в один радиус Там метр 22-24, там, в зависимости от ростовки Вот, плюс-минус 2 метра, все вы Вылет за грань добра и зла Лыжа теряет стабильность, лыжа лупасит ноги, лыжа теряет цепкость. Ну вообще все у нее плохо становится, она вообще какая-то гулящая начинается история. И я бы вот вообще не готов рассматривать эти лыжи, как там лыжи на каждый день, там лыжи для сочетания трассы не трассы, потому что в итоге мы не получаем никакой универсальности и никакой интересности катания на трассе, мы не получаем ничего вне трассы. В общем, это вот классический такой формный стереотип универсалов. Это лыжа, которая одинаковая, хреново едет везде. Вот хреново едет на трассе, хреново едет вне трассы. Вообще не понимаю, кому эта лыжа может быть интересна. Я не знаю, кому она может быть нужна. На мой взгляд, она бесполезная. Просто вот вообще. Она не там, не там не пашет. Я не знаю. Вот даже за Дешево совсем, если мне их там просто выдадут бесплатно. Но я не поймаю никакого кайфа от того, что я буду на них кататься. Все. Я пойду за следующими. Ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будут, может быть, лыжи получше, похуже. Но посмотрим. Пока.